Всем привет! Главный тренер сборной Испании Хулин Лопетеги уволен. Это объявили только что на пресс-конференции сборной Испании, которая началась с опозданием в 2,5 часа. Все это время шли переговоры. Чиновники Федерации Футбола Испании были за отставку. Мы были вынуждены отказаться от услуг главного тренера. Желаем ему всего наилучшего и удачи. Все сотрудники сборной Испании должны четко понимать, что есть общие принятые формы поведения. Я не чувствую себя преданным. Проблема в том, что все дела с Реалом велись в обход Федерации футбола Испании. Мы не можем оставлять это без внимания. Лопетеги неоспоримый профессионал, но дела нужно вести в соответствии с правилами, заявил босс Федерации футбола Испании Луис Рубиалис. Безумное увольнение Лопетеги инициатива именно Рубиалиса. Он считал соглашение тренера с Реалом предательством и требовал уволить его еще вчера. Лепетеги подписал новый контракт со сборной меньше месяца назад, 22 мая до 2020 года. Это не помешало ему договориться с Мадридом, что особенно взбесило чиновника сам Рубиариса на своей работе тоже недавно. Он возглавил федерацию 17 мая. Чиновники были недовольны и тем, что об уходе Лопетеги в Реал стало известно до старта чемпионата мира. Так считал не только Рубиалис, но и вице-президент Рафаэль Дель Амо. «Мне все это не нравится. Я вообще не рад таким новостям. Мы должны быть сфокусированы. Им стоило выбрать другое время. Наши игроки суперпрофессионалы, но они тоже недовольны». Флорентино Перес рассказал Рубиарису про Лопетеги всего за несколько минут до, до того, как Реал объявил о найме тренера официально. Об этом в Твиттере рассказал известный журналист Гильем Балаги. Клуб выплатил Федерации футбола Испании 2 миллиона евро отступных. Реал договорился с Лопетеги всего за несколько дней. Сначала Мадрид хотел э, Маурисио Пачетино, но босса Тотахэма, Даниэле Леви четко дал понять, что не отпустит тренера даже за 100 миллионов евро. После этого Реал вышел на Лопетеги. Это было в прошлую среду. А во вторник вечером уже объявили, что тренер подпишет с Мадридом трехлетний контракт. Лопетей на чемпионате мира 2018 заменит Фернандо Ерро, спортивный директор Испанской Федерации футбола. Это не первый случай, когда легенда Реала помогает сборной в тяжелой ситуации после поражения в стартовой матчи чемпионата мира 2060 года от швейцарии именно еру убеждал игроков вот как вы сейчас вы видите еру убеждал игроков тренеров и руководство что сборная испании играет в самый актуальный футбол так что ничего менять не надо первый матч испании на чемпионат мира 2018 уже послезавтра с португалии будем как говорится смотреть наблюдать как будет происходить событие. Всего вам хорошего. До свидания.